И в интернете сейчас есть шутка такая, есть... что писатели-фантасты в свое время были с точностью до... До... наоборот э, правы. Они думали, что в будущем тяжелую работу будут делать роботы, а люди будут делать легкий творческий труд. הם חושו שבעתיד העבודה הקשה תהacer לדרobotים והאנשים ייש להם עבודה קלה או יותר. nie tuż to było. awalokaza. как раз такие творческим трудом сейчас занимаются нейросети. a a chaba avoda monotit ai. a ludzi wynужdzeni myć готовить, кушать и так далее. Và, uh, и знаете, я тоже, как многие, попытался недавно припоручить творческое дело компьютеру и выложил в Facebook пост, как бы проповедь стилу, написанную искусственным интеллектом. Но вы знаете, что мне этот опыт не понравился. И все-таки для проповеди Слова Божьего я убедился, что Богу нужен человек. И такая же история была и с Машей. Богу был нужен человек. И Бог находит Маше, призывает его. И вы помните, что после первого призыва, первый призыв был на уровне эмоций, ревности. Скорее это был порыв самого Маше. После чего он должен был бежать к Иафору в пустыне.אחרי מה עשה שיוassa הוא התרח לברוח ליתרו למדבר.И там у Иафора он проводит сорок лет.משהו מתצר הוא מאביר ארבעים שנה.Я думаю, за сорок лет можно немного узнать человека.אני חושבת שתוך ארבעים שנה אפשר לאכיר בנאדם.Его привычки, кто он вообще такой?эת אית נאקוד знаете, как в определенных кругах есть обыкновение спрашивать: "Ты кто по жизни?" Я думаю, что Итро кое-что понимал, каков Моше по жизни за это время. И когда Моше наконец то получает полноценное Божье призвание, он идет в Египет. Собирает народ Знаете, возвращение иногента современным языком. Иногента что? Это непереводимая игра. Как бы иностранный агент. А, Хазаратошел Сохан Хашай. Вот. И там он отсылает свою семью обратно к Итро. И я думаю, что Итро определенное время, смотря на семью Маше у себя дома, может быть, он время от времени говорил своей дочери Сифоре, жене Маше, ну вот за кого ты замуж вышла. Но я вам скажу, что самому Маше, Прекрасно напоминала призвание имена, которые он дал детям. <вяз Humble> То, что мы читали, пели. Вместе с Итро находились ципора жена Моше которую мы маше перед этим отослал обратно к отцу и оба его сына одного звали гершом что значит я поселился на чужбине <гершения> а другого элезер, что значит бог отца моего пришел мне на помощь и спас от меча и <гершения> <вот такой. гершения> Моше каждый раз звал своих детей שלו, и вспоминал для чего на самом деле он живет. ب... Потому что Богу нужен человек. אלוהים... אלוהים и вот он совершает свое дело. А где-то там на периферии живет священник его протирает штаны в какой-то сомнительного толка общине баки лок и тем не менее он наслышен о слухах что происходит Интернет не всегда нужен, когда в пустыне слухи расходятся быстрее. И Афор, услышав, что что-то происходит в жизни зятя, решает оставить всю свою прекрасную жизнь священника, מ medianского. ומחליט לאזוב. ותכלא חיים הפליאים שיש לו בתורה קהן מedian. וחלק מהפועלים אמרים שהוא חליט ליצטרף לתנועה של משה קים במדבר. ירושק. וĎalej my vidim wstręciu ich. W и рассказал Маше своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиле, и о всех трудностях, которые встретили их на пути, и как избавил их Господь. И Афу радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян.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 Говорит, ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов. Работал, работал пастором, и ныне наконец-то узнал. Uh, в том числе, чем они превозносились над израильтянами. То есть он узнал не только Бога, но и Божий план для Израиля. И дальше происходит тоже интересная вещь. Смотрите, Маше, он не начинает, когда встречает Иафора проповедовать ему в лоб. Он не начинает ему рассказывать, но ну, ты понимаешь, чтобы тебе войти к нам, надо сначала покаяться и так далее. И он просто рассказывает ему о том, что сделал Господь. А Иафур, который уже знал, кто такой Моше, понимал, что это не просто слова, не просто сказки венского леса, а серьезные переживания, которые не только самого Маше привели в пустыню, но и весь народ с ним. И вот Иафор приходит туда, меняется, узнавая Бога. И тут, же, и тут же становится инструментом в руках Божьих. Э, Бог никого не призывает просто так. לא не надо для этого 10 лет получить, знаете, как э, в свое время у Пифагора в школе надо было 5 лет молчать, и только потом можно было говорить. В некоторых общинах есть нормы выхода Слова Божьего на поверхность. То есть если ты женщина сразу нет. Если у тебя рукава рубашки на 2 сантиметра выше локтя, сразу мимо. Если штаны красивее моих, тоже лучше не выходи на сцену. Или наоборот, слишком <проб> не то. <проб> И люди добровольно отказываются от инструментов Божьих. נימנאים להיות الكلים של אלוהים. благо не был. Моше לא היה כזך. וОн от новообращенного и афора. ו iterators that he came back with repentance. выслушивает глубокие советы по устройству царства Божьего. Потому что Бог может использовать этот инструмент. И что говорит ему Иофор? Когда он увидел, что Маше судит народ самостоятельно, выслушивая каждое дело, 17 стих, он говорит, неправильно ты делаешь это Неправильно ты, дядя Федор, хлеб намазываешь. Сказал ему тесть. И сам измучишься. И эти люди измучатся. Ну вы знаете, как у нас сейчас за Дарконом очереди по полгода стоят за загранпаспорт. Хотя вроде бы и людей немало. Но значит где-то не хватало мудрости и афора. Он говорит, тяжело тебе один ты не справишься. Новость для всех тех, кто считает, что <IN> киела, община, церковь – это дело рук одного пастора. Новость для а, тех, кто считает, это... что община? Один, ты не справишься. И дальше он говорит, послушай моего совета и да пребудет с тобой Бог, будь посредником между этим народом и Богом, передавай их дела на рассмотрение Бога, Разъясняем законы и правила, учи, по какому пути им идти и как поступать. А из народа выбери достойных людей. И вот как вы думаете, какие люди достойны с точки зрения иефоры? Первое богобоязненных. <рапев> Все говорят, что проблема современного общества в коррупции. Коррупция. Что, что такое коррупция? Коррупция <рапев> происходит от слова как ржавчина. <рапев> Ну, на иврите немного по-другому, но происходит коррабшин, разложение, поражение вот этого вот ржавчина. От чего? От того, что нет страха. Потому что каждый человек хочет себе собственное царство строить. Не боясь никого. Бли, э, То есть отсутствие богобоязненности разрушает не только духовную жизнь, но и физическую. Э, это... что, что но и физическую. А а а э, следующее, правдивых. И третье, близкое к первому Неподкупных И, И поставь начальниками Кого над тысячей людей Кого над сотней Кого над полусотней Кого над десятками Восемь то есть Господь через Иафора, только что пришедшего и узнавшего о Божьем плане, дает структуру для воплощения этого плана. На энтузиазме голом можно убить египтянина терпечом. רצונן, אמ, אפשר לרוק מיצרים לVENA? Но нельзя построить что-то серьёзное и долговечное. אבל יי אפשר ליבנות משהו אמיתי ve ו... אה... ארוך. Нам нужна не только духовная глубокая часть, но и физическая структура. אנחנו צריכים לרוק אומן קורחוני, אלא גם מארחת פיזית. И 19 глава, 5 стих. Если вы будете мне послушны и верны договору со мною, то вы будете моим драгоценным сокровищем среди всех народов земли. То есть, если мы хотим быть особенным народом, нам необходимо быть послушными Божим принципам. Здесь же Господь говорит, а вы будете у меня царством священников. Святым народом. Что значит святой? Это не то, что красивое изображение на иконке, такой вот себе святой. И Кадош. ты понимаешь, что никогда ты таким не станешь в жизни. Слово «кадош святой» означает «отделенный». Для определенной цели. Для Божьей цели. То есть это не народ который просто вот лучше всех, а народ который избран для определенной цели, для определенной задачи. И не всегда это будет такая задача, в которой все будет красиво и почетно, и славно. Иногда придется запачкать руки. И совершить какое-то достаточно непростое и неоднозначное дело. И Маше вернулся, позвал старейшин, передал им эти слова все. И весь народ, как один человек, ответил, мы будем следовать словам Господа. Знаете, как есть еще один мемчик в интернете? Когда капитан такой спрашивает, вы готовы дети? Да, капитан. А потом такая внизу фраза. На самом деле никто не был готов, и эта преступная неосмотрительность стала началом трагической истории. И вы знаете, к сожалению, Писание говорит, что приблизительно так и было. То есть вся история говорит нам о том, что люди шли то туда, то обратно, то туда, то обратно, но всегда был остаток. Святой народ. И дальше говорится, Господь сказал Маше, иди к народу, освети их за сегодняшний и за завтрашний день. Пусть они выстирают свои одежды. Слушайте, да какая разница? Мы говорим о духовных великих вещах. Почему здесь сидите и выстираете одежды? Ну, Господь ожидает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 определенные рамки которые Господь ставит чтобы посмотреть насколько мы желаем куда мы хотим зайти где те границы которые ставят нам Господь а где те границы, которые мы сами себе нарисовали? И сказал ли, Маше, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Здесь важный вопрос, это Бог сказал народу? Нет, это народ сам проводит свою черту. Говорит, ты говори с ним. А то видишь условия какие серьезные, нам как-то жить еще хочется. И сказал, Моше народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас. И чтобы страх его был перед лицом вашим. Дабы вы не грешили. Что значит грешить, вы помните? Это буквально переводится попасть мимо цели Божьей. То есть, Бог хочет испытать Хотим ли мы идти к его цели? Хотим ли мы верить словам Маше, которые Маше передаст от Бога? Или помимо этого доверия? Помимо этого этой веры слова маше uh, у нас есть еще дерзновение узнать больше Иисус самого Господа и стоял народ вдали а Маше вступил во мрак где бог Иногда мы не хотим ступать на неизведанную землю. Терра там неизвестно, там страшно. Помните этот детский анекдот старый. Когда маленький мальчик боялся темноты. И мама его подбадривает, говорит, не бойся. Иешуа всегда с тобой. Говорит, ты сейчас со мной? Говорит, да, конечно, принеси ко мне со двора, там, метелку. Ребенок приоткрыл дверь, выглянул на улицу. Темно. Страшно. Терра и говорит, прямо сейчас Ишуа со мной. <говорит>, Конечно, даже не сомневайся. <говорит> Ребенок так открывает дверь. Ишуа, пожалуйста, принеси метеолку со двора. <говорит> <говорит> Слушайте, нам нужно. Так что нам необходимо выходить в терра-инкогнито, если, если мы хотим поставить там факел Божьего света. Вот именно для этого мы с вами, мы народ, святой, отделенный, царственное священство, и помните, Богу нужны люди. Это не те люди, которые вокруг, а вот мы. Скажи, Богу нужен я. Богу нужен я. Поверил в это? Богу нужен я. Это так. Аминь. Thank mm -hmm. you.